Друзья, мы сейчас находимся на Пушкинской площади. Посмотрите, пожалуйста, окружили площадь со стороны ближайшие автобусы. Посмотрите, Нацгвардия сопровождает, готовится к новым задержаниям. Пожалуйста, смотрим, наблюдаем. Очень тяжело. Вертолет перекрывает возможность говорить, люди очень волнуются, было очень много очень жестких задержаний. На самом деле очень страшно такое наблюдать. Мы в полном расстройстве, что происходит такой беспредел со стороны полицейских, к сожалению. Но по-другому сегодня не получается, стоит очень жаркая погода, люди настроены очень категорично, настроены на борьбу, посмотрите, пожалуйста. Pop! Посмотрите, пожалуйста, людей очень много, конечно, начали расходиться из-за массовых задержаний, но все-таки у нас проходит митинг дальше, к сожалению, из-за вертолета говорить очень сложно, но мы стараемся, мы стараемся держать вас в курсе событий, стараемся делать так, чтобы вы знали, что происходит. Так, понимаем, куда собираются уважаемые полицейские. Ой, простите. Так, посмотрим, куда они готовятся, автобусы, да, смотрим. Какая-то операция, видимо, готовится. Люди начали уходить. Люди начали уходить с этой стороны, потому что очень страшная. Очень смотрят опасливо, уважаемые органы на всех. Очень СМИ не любят. И всяческие провокаторы нападают на средства массовой информации. Посмотрите, сколько автобусов перекрывает пути. Совсем недавно здесь звучал голос о том, что мы мешаем людям двигаться по улице Тверской и с просьбой разойтись, задерживали огромное количество людей. Вот, пожалуйста, голос продолжает разговаривать, а люди стоят и не собираются уходить. Сзади меня звучат лозунги, Путин вор, Путин уходи. В центре площади Пушкинской находятся очень важные события. Мы сейчас отошли немного дальше. Посмотрите, пожалуйста, люди стоят, снимают, требуют. Очень интересно. Идемте дальше, пройдем. Вот, пожалуйста, скандирует голос недалеко от меня, говорит о том, что люди задерживают передвижение по улице, относится к нам как к массе, которая мешает чему-либо, якобы. Хотя все люди, которые здесь находятся, пришли с одной целью — требовать, требовать отставки властных органов, требовать справедливости, свободы интернета и многие другие. Вот у нас, пожалуйста, сейчас вертолет улетает, мы видим немного далее, посмотрим, вернется ли он. Люди начали активно скандировать, активно произносить лозунги, когда более-менее открылась возможность разговаривать, потому что это очень сложно на самом деле. Ну вот, вертолет у нас все-таки возвращается. Графите вы пару слов не скажете нам? Для, для чего и для кого? Вот скажите, пожалуйста, вы вот не читаете вот те события, которые сейчас происходят 5 мая 2018 года, когда оно так активно отбивает памятник Пушкина фактически началом гражданской войны в России. То есть, секундочку, как... Вопрос... сначала спросили, да. вы кто? Канал активное мнение этих людей, ведущий Алексей Лавный. Вы не читаете вот тот сейчас? Был... Что? Вы не считаете, что вот то, что сейчас происходит такое жесткое противостояние, как бы открытое людей с различными политическими взглядами фактически таким войны нет я не считаю не, не то есть вот а почему люди так агрессивно настроены я видел что люди ставят друг друга на там как бы противодействуют. Но не вы создание. знаете на гайками ставят обычно казаки, которые сюда да, пришли да. потому что на гайка это атрибут собственно казай да, да, да то есть вы того, считаете, когда людей смотрите а, подождите для того чтобы утверждать об, об агрессивности нужно понимать что люди все разные. не подождите кто то вот... агрессивен кто-то нет безусловно да, есть провокаторы с обои с обеих я, сторон я, я понял нет а вы считаете нормально когда вот э, детей женщин бьют ногайками, взрослые мужчины бородатые. Нет, конечно, я не считаю А почему вот лодовцы, люди, которые себя позиционируют как казаки, позволяют себе бить подростков, детей ногайками, как бы публично не скрываясь от полиции? Почему так происходит? Просто они живут в таком особом своем мерке, в котором они себя считают письмами патриотами, а все остальные для них это пятая колонна и предать. И так как считают, что вот эти люди вышли, я там не знаю, за деньги ходарку за деньги господи Государственного департамента Соединенных вы? Штатов, то они, безусловно, думают, что вот это предатели, и у них есть моральное право, что им власть дала это моральное право на эти действия. То есть вы считаете, что они здесь находятся с подачей власти, и как бы власть им... С, по дала... с попустительства, Вот не с этот на то, чтобы они применяли физическую силу, как бы вот эта интеллигенция молодым людям этом, да? Но они отождествляют себя с действующей властью. А... Поэтому они считают, что у них есть моральное право. Нет, них. ну подождите, это же противозаконы, когда... Это против закон закон то есть мы сейчас наблюдаем фактически когда власть спонсирует таких вот агрессивных людей настроенных но ну, я бы не э, э, стал так ну, категорично я вижу, утверждать там, конечно, на кайке совершенно без всяких описаний просто подошло вот, человек стал меня бить на кайке, без обсуждений без всего я просто считаю что такая конфронтация может в конце концов в россии практически привести гражданской войне я не считаю я, я не я по да? гражданской войны потому что для гражданской войны необходимо ну, то есть мы более там. глубокое более радикальная и более э, которые вовлечены огромное количество масс населения нет, главное, Гражданская толчок, война невозможно толчок. невозможно без э, больш, нет, большого нет, количества людей, потому что, нет, ну, если да даже на площади, видит. допустим, сегодня, не знаю, там 10 тысяч человек, это ничто. Нет, ну, Для 146-миллионной России это ничто. Нет, ну, понимаете, ведь важен толчок, вот это вот такое э, поведение нодокцев, поведение вот этих вот ряженых, по-другому или называть, э, казаков, это толчок такой, который может идти типа, агрессии. Ближайшая история показывает, что сколько уже 26 марта, 26 -го. 12 июня, самое ожесточенное. Но ни к чему в итоге это не привело. Никакому, никакой сильной конфронтации в обществе. Просто одни существуют в своих условиях, одни существуют в своем мире, другие существуют в другом мире, и они не пересекаются никаким образом. И только вот здесь вот, когда мы видим, что вот эти вот нодовцы, казаки и, так сказать, военно-патриотические силы, которые присоединились этому митингу, чтобы противостоять ему. То... А как, вы сами вообще для чего сюда пришли? Какие как бы, силы представляете? Или вы просто наблюдатель сторонний? На самом деле до этого я участвовал в митингах. Будучи участником, я представлял в первую очередь себя как гражданин России, но сегодня я как наблюдатель, поскольку за последние несколько митингов, организованных именно Навальным, я увидел полнейшую беспомощность и, бес... и бессилие вот, митингующих. Особенно Здраво действовала полиция, мне кажется, в последние числа, там, в, в октябре, 7 октября, если не ошибаюсь, и 29 января, когда они фактически не препятствовали протестующим. И таким образом сам протест выдыхается в течение одного дня. О каком протесте можно утверждать? Какая-то подвижающая камень в да. Лучше плохо, чем ничего. Я бы сказал, что это было, когда 10 человек вышли, Выразил свое мнение. Я тоже не считаю, но в да, смысле. То есть как наблюдательник кусил мне поставлять? Спасибо. Да.